Вот, сейчас, может быть, видно будет вам, про что я говорил, да, вот наш сайт, это такая страничка нашего сайта, здесь вы можете про нас узнать, вот у нас партнеры наши, профессиональные оптимизаторы, и вы также можете стать нашими партнерами. Также у нас есть группа SEO-продвижения, где мы собираем все SEO компании, которые, которые находим. Вот. А и также наш основной сайт Рекламный шалаш. Продвижение. Продвижение плюс. на котором, собственно, мы работаем. Вот здесь мы размещаем рекламу, а, размещаем ссылки а, и проводим, проводим обучение. Вот. И здесь же вы можете видеть, что у нас сейчас идет сбор средств. А, если вы для нас обучающее видео снимете, у нас будет возможность оплатить вам, или, или же вы можете стать нашим преподавателем-волонтером. Может быть, это будет какой-нибудь урок по созданию сайта на WordPress, например, для тех, кто это сможет освоить из инвалидов, потому что у меня, к сожалению, с этим пока не очень хорошо дело продвигается. Вот. А с сайтами на ВИК, в общем все довольно неплохо. Наши сайты выходят в топ, но по поводу конверсии. В общем-то да, там а, ситуация такая, что не все еще заказчики говорят, есть конверсии, нет конверсии, потому что заказчикам некоторым, конечно, у нас есть... А, а, в основном здесь, еще, сейчас на нашем сайте первые наши заказчики это друзья и знакомые, поэтому мы продвигали их а, просто за отзыв. А, и есть также... Просто сайты, которые мы продвигали, тоже тоже за отзыв. То есть, в общем-то, все, все эти пять месяцев мы работали за отзывы. И вся оплата шла, как бы, из моего бюджета шла оплата сотрудникам. Но сотрудников у нас а, пока не очень много. В общем, но будет, я надеюсь, будет больше и будет больше Заказчиков мы научимся не только, то есть, не только размещать ссылки. У нас разные разделы есть. Вот, собственно, сам сам шалаш, на котором размещаются сайты, которым мы рекламируем. Вот, может, здесь можно встроить сайт. Ну, я знаю, что профессиональные поисковые, поисковые оптимизаторы они не очень любят сайты на Wix, но крайней мере пока у нас так вот мы размещаем э, сайты наших э, партнеров вот на этом э, здесь в этой фирме я работаю сам непосредственно подрабатываю курьером да иначе откуда же у меня были бы средства на э, наш наш проект э, вот также с, э, сам подрабатываю еще курьером но сейчас пока у меня заказов хватает у меня еще есть первая работа вот и здесь в общем то все наши заказчики которые с нашей помощью так или иначе продвигаются вот наши партнеры тоже по поисковая оптимизация сайтов вот таким образом мы потихонечку продвигаем Вот. и хочу, хочу вам сказать, что вот обучение у нас, раздел обучение а, а, планируется набрать примерно 10, но ну, может чуть меньше. Человек я а, оплату эту беру на себя. Да, за обучение планируется у нас три месяца по три урока в неделю занятия три занятия в неделю по одному часу но это может быть видео если вы решите стать нашим преподавателем волонтером. это может быть видео там и на 20 и на 30 минут и на 35 и не обязательно один час а, просто по существу что что-нибудь по внешней поисковой оптимизации нам подсказать это было бы очень неплохо может помочь но и мне в том числе потому что сами я тоже учусь и пока вот уме что я умею да то я делаю но хочу естественно научиться большему вот и мы ждем вас преподавателей волонтеров или может быть каких-нибудь вы нас научите не только внешней оптимизации а каким-нибудь другим навыкам да, если у нас есть возможность, мы можем оплатить вашу работу, да, но ну, длительность урока, я уже сказал, меньше. Также мы можем рекламировать ваш ресурс на нашем сайте. Вот, и мы, значит, сняли уже несколько видео. Это у нас такое пробное видео. Еще есть видео создания сайтов на Wix, но там будет целая группа видео. Но это не совсем то, что не совсем внешняя поисковая оптимизация. Вот, вкратце, что нам надо. Поэтому прошу всех, кто откликнется на наше предложение написать на на почту и или позвонить по телефону лучше всего позвонить потому что на, на почту приходит очень много писем и письмо может затеряться вот телефон он собственно есть на всех моих а, с, сайтах проектах на а, можете написать в нашу группу вконтакте мой заработок в сети, вот, можете прямо сюда написать, перейти, вот, перейдем в эту группу, и вот прямо сюда написать, если вы решите стать нашим преподавателем, волонтером. Вот, всем спасибо, с вами была команда продвижения Плюс, а, а, всем удачи, до, до новых встреч, ждем вас. Надеемся на вашу помощь. Спасибо.